Отдай. Отдай мне фотик. Давай я тебя сниму. Да, все. Больно. Зачем? Влог будет, когда ложки будут у этого подписчика. Алло, где влоги? Я тебя сейчас закидаю чем-нибудь. Слышишь? Где влоги? В ложки где? Блин. Ой. <связанная> Гениально. <связанная> Почувствуй себя видеоблогером. <свеческая> угу. Да. <свеческая> Давай сразу он откроется, ты пойдешь туда. Зачем? Прямой язык не про меня. Давай. Я давай. давай так сейчас стой так. Щ... Я собой беру Та -та -та -та. не мне у меня кадры собаки пригодятся зачем не знаю для чего она пригодятся я это знаю. Дадут задание какое-нибудь, допустим, снять собаку, снять животное за один день. А мне не будет времени. это естественные дни со... Да. Своему месту. Собаку. Так куда? Не снимаю. Снимаю, да? Ну и че ты тут крутись? Я все равно не отпускаю, только возбуждает и все. Пойдем. Иди. Очень путь. Вижу, собака. Неловкое молчание. Мне понравилось, как он голову вложил. Ну, прикол. Он ждет ее. Своей любовь. А этот что? Любовник? Охранник. А если смешать, например, пудель и большую собаку? будет? Большой пудель. А, прикинь с маленькой смешать. А чья вот эта собака? Что она Она бездомная, видимо? У нее, видишь, там еще это вот такая на спине, видимо, она бездомная. А та в а Видимо, это бездомно. Ты что видишь, она на чём не реагирует. Ну, может и нет. Она смотрит. Чё-то не знаю. Собаки, Себак, собаки. Веди собаки. Как много собак. Собаки, собаки, собаки. Собака, все выпили. Собака. Разве... Собака. Так, я хотела... Собака. Собака. Я хотела горе нажать Давай же, грузишь, сдт. Че? Он сдт. Как? как зорин? Горин. А имя Павел. Пашка. Какашка. <смех> Тельняшка. <смех> <смех> <смех> Милашка. <смех> Стесняшка. <смех> Ромашка. Ну <смех> да вс, жену. Это же можно до бесконечности делать. Омсик. Да, да. Ну все еще. Ага, Пошел. Ну вот, Павел Горин. равно я Это вызов.